Известный продюсер и хореограф Илья Вербух, серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду, ответил на критические высказывания канадского тренера Брайана Орсера о работе команды тренера Этери Тутберидзе, с которой недавно прекратила сотрудничество с двукратным чемпионкой мира Евгением Медведева. Мне не нравится высказывание Орсера, который начинает давать комментарии, используя политическую подоплеку, что бедная Женя не имела права голоса, что она такая несчастная, выполняла исключительно указания тренера. Он вспомнил опыт работы постановки программ для Медведевой и отметил, что спортсменка всегда могла принять участие в разработке номера. Если Орсер хочет еще раз поднять тему, что русские роботы, они такие свободные, то я бы ему так от ответил, что нужно начинать свою работу с уважительным высказанием о предыдущем тренере Жене и всех хореографов, с которым она работала, потому что до программ медведя им еще расти и расти, заявил Авербух.